Звездная болезнь. Это передача о знаменитостях для тех, кто хочет быть ближе к своим кумирам. На этот раз нам удалось побывать на дне рождения питерского рэп-исполнителя Витька, проходившего в клубе Грибоедов. Клуб находится по адресу Воронежская 2А и привлекает все свои необычные и уютной атмосферы. Первым на сцену вышел сам Витек и представил публике несколько новых треков с будущего альбома, после чего нам удалось узнать у него кое-что новое. «Я поздоровал вас, поздоровал меня, я считаю, Чтобы поздравить именинника на одной сцене собрались Фьюз, Rekis, а также Рома Жиган, к которому мы задали пару вопросов. Мероприятие прошло в очень дружественной обстановке и завершилось по треке именинника. Команда Underground Music также поздравляет Витька и передает наилучшие пожелания. Подписывайтесь на наш канал, ждите новые видосы со звездами. С вами была Звездная Болезнь. Пока!